Все, мы уже вживую. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие зрители YouTube-канала, о котором мы общаемся вживую благодаря современной технике. И вы нас можете смотреть на смартфоне, на компьютере, на телевизоре. Прогресс достиг невиданных чудес. Теперь может, мы можем общаться с аудиторией по всему миру. YouTube показывает во всем, во всем мире, север, юг, запад, восток, на, мою, на мой канал заходит до 57 стран различных, ну я еще и по-английски говорю, поэтому иногда я общаюсь по-английски. Но сегодняшняя передача у нас будет по-русски, по и сегодня я пригласил очень интересного собеседника, опытного пчеловода, украинского пчеловода, работающего в Донецкой области. Но сначала я представлюсь для тех, кто впервые зайдет на мой канал. Я Фурсов Виктор Николаевич, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, Института зоологии имени Ивана Ивановича Шмальгаузена в Киеве, в Украине. Привет из Киева, заезжайте в Киев. А наш сегодняшний собеседник, которого я хочу представить, очень интересный, опытный пчеловод, который написал, кстати говоря, шесть очень содержательных книг. Не каждый пчеловод может написать книги, поделиться своим опытом. А Владимир Егорович Малыхин, очень опытный пчеловод и к тому же, Основатель такого направления творческое пчеловодство, я бы сказал творческое пчеловодство, рентабельное пчеловодство, экспериментальное пчеловодство, который удивительным образом делится своими знаниями с широкой аудиторией. Владимир Егорович свой YouTube канал, но мы стараемся так расширить аудиторию, охватить разные сферы разных людей. Подключайтесь и к его каналу, подписывайтесь, у него очень много лекций. Самое главное, что он очень уникальный человек. Он делится своими знаниями о пчеловодстве, не только теоретическими, но и практическими, своей пасеки, показывая это на пасеке и рассказывая об этом в книгу, потому что некоторые пчеловоды иногда говорят, о, про вот эту вот технологию лучше не рассказывать там за границей, они нас опередят. Да и соседу может не рассказывать. Меньше народа, больше кислорода. Секрет надо держать, потому что некоторые воспринимают другого пчеловода как соседа, как коммерческого конкурента, вдруг что-то такое переимуто и быстрее меня там освоится. Но если подойти к этому философски, на Земле при рациональном использовании должно хватить нам всем воздуха, воды и энергии для жизни. Так и если мы поделимся знаниями, даже не коммерчески, без большой коммерческой аудитории, мы сейчас вот заняты на локдауне, на вот этих вот карантинах все сидим где-то. Изолированы друг от друга. Но зато можем поделиться знаниями. А Владимир Егорович написал шесть книг. Вот у меня в руках три книги из его серии «Творческое пчеловодство». Вот последняя книга у него только, только что прислали. Называется «Двухматочное содержание в годовом цикле». На украинском языке. «Двухматочное утрывание в речном цикле». И здесь он так напрямую вот как раз говорит, что творческое пчеловодство – это прежде всего проявление личных особенностей, способностей. И, говорит, не, не, не тратьте время на каких-то кумиров, а доверяйте собственной инициативе творчеству. Только творчески переосмыслившие и прочитанное и применившие, адаптувавшие это к свою ситуацию, можно это применять на практике. Да, так что вот э, это то, что написано в книгах, Владимир Егорович сам применяет это на практике. У него, я вот перечислю, беру на себя, какая обязанность тамады, перечислю его книги. У него книга первая вышла в двенадцатом году «Творческое пчеловодство». Вот она, пожалуйста, тут еще вот такая вот интересная. Затем книга «Маточное молочко, гомогенат и вывод маток». Вот, пожалуйста. Следующая книга. Это «Экстремальная зимовка» в 2015 году. Потом «Рентабельное пчеловодство» в 2018 году. В 2020 году «Изоляция маток» в годовом цикле. И вот сейчас 2021 год. «Двухматочное утримание в речном цикле». Передаю слово Владимиру Егоровичу Малыхину, которого знают очень многие и очень часто смотрят и посещают его каналы, где он даже творчески подходит к общению с аудиторией пчеловодной. У него специальный радиоканал, где вы можете в радиорежиме задавать вопросы и общаться не без видео, это когда лимитирует, например, трафик на телефоне, а в таком более экономичном режиме радио. Вы задаете вопросы, Владимир Егорович отвечает. А сегодня мы решили встретиться вживую потому что тем самым мы как бы мотивируем друг друга, мотивируем пчеловодов. И, надеюсь, мы сегодня обсудим интересные пчеловодные вопросы и проблемы. Владимир Егорович, здравствуйте! Я уже долго рассказываю. Представьте свои книги, скажите свое доброе слово вступительное. Да, спасибо большое, Виктор. Добрый день всем, кто принимает участие в обсуждении наболевших каких-то вопросов, кого какие интересует. Ну, что... Ну, Виктор уже достаточно обо мне рассказал, что я не знаю, как теперь дополнить то, то, что уже было сказано. Творческое пчеловодство. Что несет в своем понимании слово творческое? Понятно, что не просто шаблонная какая-то практика, а пчеловоду нужно максимально проявлять свои способности индивидуальные. Почему я во всех шести книгах, которые есть, вот Виктор не показал все, потому что у него нет, к сожалению, почему-то всех. Вот они все шесть книг. И во всех книгах, если у кого они есть и кто ознакомился, самый важный момент, я всегда подчеркиваю, и привожу пример высказывания Бернарда Шоу что каждый человек, рожденный с нормальной психикой, это уже гений. И гений это всего – это всего-навсего 1% вдохновения и 99% пота. И для того, чтобы узнать силу своего гения, нужно хотя бы дать возможность ему его проявить. Поэтому… Не тратьте время, как уже было сказано на Кумиров, не ходите в розовых очках чужой ментальности, потому что самая важная ценность каждого человека ⁇ это его индивидуальность. Мы никогда не повторим точности кого-то. Точно так же нас так в точности никто не повторит. Особенно если чья-то успешность была замешана под соусом его интуиции то подбирать ключи к его успеху, к его изобретению, к его каким-то новаторствам бесполезно. Поэтому сразу с первых дней, особенно для начинающих, э, такой напутствие будет: сразу же доверяйтесь тому, что у вас сидит от природы, ваш талант, ваша харизма, примените ее к любому Ремеслу, но ну, в данном случае это пчеловодство. Где-то вы увидели какую-то технологию, понравилось, возьмите ее как концепцию, не применяйте сразу слепо сто процентов от ну, под ключ, будем говорить, потому что тот, кто ее показал, возможно, выстрадал годы для того, чтобы по, по крупицам, по камушкам выстроить этот замок логический вы должны сделать чисто точно так же только благодаря своим способностям своим данным все что у вас заложено природой в это должны вложить в любое ремесло творчески именно творчество тогда будет интерес потому что если пчеловод сразу изначально отдастся коммерческому интересу и где-то будет на задворках желание освоить, полюбить эту профессию, полюбить это ремесло, то не будет ни интереса, ни коммерции. Вот если вы проявите изначально спортивный интерес, будете получать моральное удовлетворение от той работы, за какую вы взялись, коммерческая сторона придет автоматически, ей просто некуда будет деваться. Но всегда будет подогревать вас тот интерес, который вы при котором вы извлекаете пользу, когда, вам, когда вы получаете моральное удовлетворение от проделанной работы, от того, что вы сделали своими руками, и у вас это получилось. И у вас это получилось. Даже если коммерческая сторона где-то пробуксовала, не, до, не, ну, не получили в рентабельность ту, которую хотели, которую вынашивали в мыслях, которую запланировали. Но именно интерес и творческое проявление – этой профессии, всегда вас удержит на плаву, переживете вы этот неприятный год, сезон, и дальше вы снова начнете уже с новой силой, но результаты, положительные результаты всегда уменьшаются успехом. Поэтому я пошел именно по этому пути. Искал, бегал от соседа к соседу, от специалиста к специалисту, потратил годы, пять лет протоптался на месте. Шаг вперед, два назад, пока не понял вот то, о чем я вам сказал изначально. Я начал присматриваться к своим способностям, к тому, что мне заложено природой. Да, было тяжело, было трудно, не сразу получались результаты, но зато я выстроил свою вертикаль мышления, вертикаль технологическую. И теперь меня, я не знаю, чем можно испугать по сезонам. И никакая аномалия, потому что я всегда перестраиваюсь на ходу, почему просто, почему быстро, потому что я это все выстроил сам, сознательно. А вот если вы возьмете на выражение чью-то, чужую технологию, не дай бог какой-то э, конфуз объективный в плане аномалии погодной, и все, и вы, и вы беспомощны. Вы беспомощны, потому что вы ее взяли, эту технологию, со стопроцентным желанием применения в практику, практике и получить, соответственно, результат. Ну, дальше пошла изоляция маток, соответственно, как бы ни были… Сейчас мы, э... сейчас мы об этом поговорим, Владимир Егорович. Сейчас, сейчас мы поговорим о, о, по очереди о ваших технологических приемах. Сейчас я хотел для возбуждения такого интереса к проблеме показать общую такую ситуацию. Например, мы же сейчас вроде как на дистанционной ситуации находимся. И очень много, многие находятся тоже в такой же сложной ситуации с ярмарками, например, с участием на разных выставках, конференциях. А тем не менее, вот для чего работает пчеловод, Чтобы получать продукты пчеловодства. Как-то заявлять о себе, вот вы сказали, коммерческая сторона вот украинские пчеловоды вот в этом году участвовали в международной такой выставке медов своих. Показывали меда на международной выставке и оказались не пасут задних. Прислали, потратились финансово на почту, на таможню, на отсылку, на, на взносы. И вот и была такая выставка в этом году. Лондон, в Лондоне. Медов, международная выставка медов. в Лондоне вот с такой за, заставочкой. И вот разные меда, которые приехали из разных небольших и более крупных фирм, участвовали. Упаковали в такие разные баночки духмяные, луга, дикий мед, веселая бджилка, разные тут и дедушкина сказка, и степной мед, и батьковский заповы, и гирский мед. Разные, так сказать, такие меда, которые они представляли. От Украины, хотя эти фирмы были не очень большие, и, но тем не менее пытались показать наработки, которые у них есть, и представить э, рез, рез, результаты. А вот э, тем не менее, для того, чтобы достичь каких-то позитивных таких результатов э, продуктов пчеловодства, кроме всего, нужно применять... Правильную технологию, как вы совершенно верно сказали, единой такой технологии, обобщающей все географические зоны, все температурные аномалии, нет и не может быть. Везде нужно приспосабливаться к географическим условиям, к семьям пчелиным, потому что это все-таки не то, что кажется иногда. Вот заведу пчел, это самое, все равно, что кроликов заводить или аквариумных рыбок. Что их там, подкармливаешь, они летают в лес и позитивно только мед приносят, да и все, и с и будет у меня развиваться бизнес. На самом деле, мне кажется, нужно сначала немножко поучиться, получить какое-то позитивное образование, почитать книги, развиться, если уж не получить диплом, диплом, так сказать, все считают, что это формально. На самом деле, там есть и практическая, и теоретическая сторона, а в разных книгах не просто читать как как говорится, вы сказали, принимая за шаблон, а творчески считать, сравнивая результаты в разных зонах, на разных семьях, и потом это применять. И тем более в меняющихся сейчас абсолютно условиях и загрязнения, и потепления, и получения различных новых сортов и завоза разного материала. Ну вот это как раз можно было бы немножко обсудить, например, Такая проблема общая, глобальная, она у нас по Украине стоит. Не дошла ли она до вас, например, вот всех было только что днями назад, день, борьбы с пестицидами, борьбы с пестицидами. Не, не отравились ли там немножко ваши пчелы или пчелы ваших соседей? Какая была ситуация в этом году? Это вопрос? Да, вопрос такой. Посмотрите. смотрите. Проблема, конечно, остается открытой, довольно актуальной и острой. В 2018 году у нас потрава была, ну просто карта Украины по потравам была черная, если посмотреть на нее, несколько да, областей да. всего не затронуты. Я тоже попал под эту неприятность в 2018 году. С годами как-то вот в этом году, последний год, предпоследний помякшего, слегка помякшего, так, чтобы она ушла вообще, я не скажу, потому что по траву идут. И очень прискорбно отметить важный один факт, вернее негативный факт по нашему министерству, по законодательной базе, что разрешили ввозить в Украину не сертифицированные препараты по обработке полей. Ну, понятно, что можно под эту марку ввести. Как, как боремся мы? Мы в этом году, в прошлом году, позапрошлом году, после того, как серьезно попали под потраву, собрали общество пчеловодов и пригласили фермеров. Потому что растениеводы и пчеловоды, как ни странно, живут в симбиозе, потому что зависят друг от друга. Они идут, они не могут отдельно существовать. Понятно, что пчеловоды приносят пользу опыляя энтомофильной культуры. Мы берем с этого, соответственно, продукты, за счет этого и живем. Но вот как раз это коммерческая сторона, когда, когда растениеводу нужно срочно обработать поля, и он идет на сделку с совестью, он Забывает о том, что есть пчеловод, ему нужно обработать и не потерять, не, не то что прибыли, хотя бы не получить ущерб. Конечно же, обрабатывают и в дневное время, с чем мы боремся. Последние годы добились мы, слава Богу, хотя бы того, что начали обрабатывать в ночное время и предупреждают. Предупреждают за сутки двое-трое, что будут обрабатываться поля. И хочу пчеловодам э, ну, порекомендовать вот такой ход действий. Мы собрали Держпожи в службу, мы собрали, пригласили эколога и общественность. Общественность. Почему я подключ, э, подчеркиваю это слово? Потому что общественность у нас оказывается вроде как никакими особыми должностями они не заняты, но общественное мнение на сегодняшний день остается очень такое весомое по где-то в таких, ну, в таких вопросах, когда поставить кого-то на место. Мы пригласили общественность и предложили им вот такой вот расклад ситуации. Смотрите. В этом году потравили пчеловодов нас. Мы приняли на себя этот удар. Первое. Понимаете? Пчела является как индикатор экологического благополучия в экосистеме. Дальше. Вот мне понравилось явление домино. Понятно. Первое ячей первое стоит домино и целая вереница. И вот от этого первого. Вот пока стоит, пока и вся цепочка стоит. Как только первое толкнул, пала вся, вся эта цель. Поэтому дальше может быть проблема, соответственно. Потому что на, э, к пчелам прикреплены какие профессии? Челина семья кормит прежде всего самого пчеловода, его семью. Затем заготовители, пищевики, ветеринарная служба и так далее. Но самое важное, когда мы подключили общественность, я сказал: людям, смотрите, сегодня пострадали мы, но продукция с полей, которую выращивают и потравили, завтра будет у вас на столах, в садиках, в школах, в больницах и так далее. Поэтому подключайтесь, пожалуйста. Не, это не наша только проблема. Пчеловода потравили, мы в стороне, и пускай они там сами воедуют. Поэтому такая должна быть концепция действий, подключать как можно больше общественности в своих регионах и посмотреть фермерам в глаза. Тоже, в общем, пошли мы по всем, по всем инстанциям. Сначала с фермерами пообщались, затем мы пригласили общественность и службы района. И еще какая очень важная, какая очень такой важный момент в этом деле. Сейчас Разрабатывают закон, законопроект на местах о создании комиссии на постоянной основе. Очень важно. Потому что если произошла потрава, нереально за сутки пчеловоду собрать и виновника, кто потравил, и ветеринара, а там сутки все. Конечно, тот заболел, тот командировки, сразу никого нет. А вот если будет постоянно действующая комиссия, Туда уходит директор служба, эколог, полиция, ветеринарные службы. Вот тогда человек пожаловался, звонок главному, и сразу будет решаться вопрос. И мы били в основном на, на этот фактор, чтобы была постоянно действующая комиссия. Ну и вроде как на законодательном уровне обещает в Украине, в крайнем случае, это решить. Это очень хорошо, когда люди начинают проявлять вот инициативу и не забывать, что как раз вот здесь особенность, что нужно объединяться и аграрием, и пчеловодом, и такой общественности, потому что если кто-то из пчеловодов будет думать, что ну меня пронесет, так сказать, может и не пронести. Поэтому местные такие пчеловодные организации, местные объединения, все зависит от их инициативности. Они должны немножко покрутиться и побегать, побегать с этими аграриями, договориться, группками. Не просто каждый сидеть на своем хуторе, и поэтому, так как по хутору, все они потихонечку и перетравятся. А да. если немножко объединились и побегали, один успел в одну организацию зайти, во вторую, в третью, в четвертую. Собрали журналистов, просветили местных, напугали этих фермеров, что будут на них жаловаться, в конце концов. А общественность напугали пестицидами. И хоть немножко сдвинется это с мертвой точки, может быть, они напуганные фермены не будут применять вот эти дешевые пестициды, самые, которые они купили по дешевке, несертифицированные, а поищут немножко подороже, лучшее качество, и применят их в дневное время суток, позвонят и предупредят, чтобы трактор выезжает, поливалка выезжает, а то днем с самолета или с вертолета будут опрыскивать и никого не не поставите его Конечно же, более эффективно, если, если будут приняты такие решения на законодательном уровне, то есть на, на высшем уровне. Но и не молчать самим. Мы были и возле Верховной Рады, и возле Кабмина, когда по траву было в 2018 году, мы, мы показали, что нам это болит. Понимаете? Обратили внимание как-то. Ну, какие-то движения начали. А сидеть, вот, как вы говорите правильно, по хуторам вот его сегодня пронесло, ну, сегодня пронесло, завтра не пронесет. И может так не пронести, что остаться вообще без пасек. А на сегодняшний день основная масса пчеловодов, такие годы, ну, которые держат, это и есть единственный источник дохода. Поэтому сейчас лишиться пасеки очень нежелательно. Если пчеловоды объединятся в таки, свои небольшие пчеловодные организации, они более эффективны, они знают друг друга, они могут сброситься даже немножко финансами с тем, чтобы у одного потравили, ага, чуть-чуть сбросились финансами, сделали заявочку на анализ, на проверку, почему все это дело погибло оперативно. А потому что если надеяться, что там кто-то из Киева приедет с комиссией, там до Ровенской области, например, далеко ехать, пока он приедет, пока время найдет, а местным собрались, скинулись, сделали анализ. Наказали в конце концов того фермера, который днем комиссию создали. Но предварительно как раз осенью или зимой познакомились с этими э, и чиновниками, и аграриями в конце концов. А уже весной снова уже их предупредили как знакомые, что вот мы выезжаем, осторожнее, пожалуйста, давайте с вами дружить и помогать друг другу. И тогда будет какая-то взаимная связь. Только, Потому что да, это бесконечная да. работа. Будем пока ждать, пока примут, примут закон, что надо всех наказать, только по букве закона. Вот у нас эти законы могут 300 лет принимать, не в, в первом, не втором, третьем пока, пока, Да, Виктор, смотрите, пока закон примут, пока закон примут, здесь немаловажную роль играет человеческий фактор, потому что по обе стороны живые люди, у каждого свой бизнес. И в ему нужен урожай на полях для того, чтобы тоже концы с концами вести, и мы тоже люди, нам нужен, конечно, результат с пасеки, с этих полей, поэтому посмотрели, начали мы с чего? Посмотрели просто друг другу в глаза. Мы показали, что мы есть, нам, для нас это проблема, вот такая, такая бесконтрольность обработок фермерам. Кто принял во внимание, кто не принял, кого-то через... Закон, на законодательном уровне поставили на место. Кто-то просто по чисто из человеческих своих убеждений стал соблюдать эти правила. Но самое главное, чтобы на сегодняшний день хотя бы то, чего мы добились и стали придерживаться в нашем районе, обрабатывают ночью, как положено, кстати, с тех времен еще советских, и предупреждают. А для этого нужно регистрироваться, по этим старостинским округам, чтобы знали, вот там стоит пасека. Ну, тоже с нашей стороны нужно проявить вот эту расторопность. Показать, что мы есть. Не просто так где-то, а потому что есть пасеки, стоят, никто не знает, в селе. И фермер, если обработал и потравил, откуда он знал, что там стоит кто-то в этом селе. Поэтому нужно о себе заявлять, чтобы видно было. Есть пчеловоды, и, соответственно, при случае его уже привлекать к ответственности. Вот еще второй вопрос, который я хотел бы затронуть, который как бы вот наступил уже зима. Все, Возможно, кто-то отнес в Ули на зимовку в Амшанник, в Зимовник. Кто, у кого-то стоят на улице и ждут снега. Снега может и не быть, мы не знаем, как в прошлом году, до самого января-февраля. Начинается сложная зима, то ли будет холодная, то ли теплая. Вот какая будет зимовка, трудно сказать. У вас есть целая э, наработка такая, называется экстремальная зимовка. Когда зимовка сейчас действительно становится экстремальной, потому что начинаются вот эти температурные качели в связи то ли с изменением климата, то ли с изменением нашего подхода к этому климату. Но то тепло, то холодно, то потом а тепло, потом очень холодно, минус 10 будет целый месяц. Как же пчеловоду, а точнее говоря, его пчелам, пережить эту зимовку, если у него, допустим, может быть, нет амшанника, а пчелы стоят на открытом режиме, наружу, потому что зимовка – это то больное место, когда у пчеловода есть пчелы, он их все лето содержал, получил мед, а зимой, не дай бог, с ними происходит вот эта беда, что они не выходят из зимовки. Вот как ваши пчелы, например, на своем примере позитивном, я уже предполагаю, пережили прошлую зиму и готовятся к этой зимовке. Смотрите, ну вообще-то, да, зимовка, она была, есть и будет, наверное, экзаменом для пчеловода любого уровня. Потому что какой бы профессиональный пчеловод ни был, но это субъективные его способности, данные, но есть и объективные. Вот как бы сказали правильно, качели аномалий погодных. В прошлом году у нас, кстати, неделя, тепло-тепло-тепло, неделя, крещенские морозы, минус 30, минус 32 неделя, целая неделя продержалась. Затем сразу в течение суток ноль. Вот представляете, какие перепады и как чувствуют себя там пчелы. Амшанники, вот зимовники, ну это идеальная ситуация, поддерживается стабильный температурный режим, или же в последнее время появилась новая система, не система ульев, а форма изготовления ППУ, полипенополиуретановая. Это фактически тот же зимовник, только на открытом месте. Там стабильная температура, потому что это пенопласт, и летом тоже пчела какой микроклимат создает своей силой такой и способствует это, эти ули ППУ его сохранять. Как бы не относились к этому негативно вот и натуралисты, что только дерево должно быть, и только и ему вот это природно, но я бы не сказал, что пчела дерево это только по природе было дерево. Она зимой без проблем и в камерах, пещерах она зимует в железобетонных столбах, и где только не увидишь зимовку пчелы. Поэтому самый главный фактор успешной зимовки – это здоровая семья, здоровая физиологически пчела. Для этого должен, должна быть пасека и в общем, и индивидуально каждая семья. Обработана от главной проблемы – это воротос Вторая проблема, не вторая проблема, а второй фактор успешной зимовки, это, конечно же, сила семьи. Сила семьи должна быть, ну я вот вы всегда показываю, какие семьи у меня на пасеке. Та, которая занимает практически корпус. Это, вот вы упомянули об экстремальной зимовке. Было в моей практикой, когда, когда пасека зимовала полностью все семьи на... Закристаллизованном меде. Мед как мрамор. Представляете, его ну, только ножом можно было как-то вот, э, расковырять. И вот зима, уже подходит зима, и нужно было перезимовать на таком меде, сильно это нереально. Кормить уже было поздно. Поэтому я сократил семью вдвое, ну, всю пасеку. Они окутали живым одеялом. Этот мрамор сверху положил пленку для конденсата они его прогрели, потому что кристаллизованный мед для того, чтобы стал мягкий, ему уже тепло и влага, то в таком случае мед будет пригодный в процессе зимовки как корм для употребления. Вот таким способом в этой экстремальной зимовке я выжил, благодаря тому, что сделал, то есть усилил не на восьми рамках по зиму а эти, эту восьмирамочную силу сбил на пять рамок и, соответственно, дал возможность прогреть этот кристаллизованный мед. Вторая была экстремальная зимовка, когда, ну это были чистые исследования, когда просто на рамке нету ни единой капли меда в гнезде, я ставил пакет меда и пробовал. Сможет ли семья перезимовать? Сможет ли она прогреть теплом своего клуба, вот этот закристаллизованный, а мед был тоже 4-5 летней давности, тоже камень фактически. Сможет ли она прогреть его и использовать то есть, до, такой, до такой консистенции, чтобы можно было за зиму его потреблять и, соответственно, перезимовать. Но все на все перезимовала семья, а такие четыре было, до ползимы. Пять лет я проводил этот эксперимент, пока на одном, на одном случае не пришел к решению. В общем, упал пакет. Пчела, оказывается, до ползимы выживала за счет фруктозы. У меда есть глюкоза, кристаллическую консистенцию создает, и жидкую фракцию фруктозы, которая волокует кристаллы. Так вот семья пока могла брать эту фруктозу, жидкую фракцию, пока она и зимовала. А тот пакет, который упал, а мы знаем, что мед, если его такой узковысокий объем, то кристаллическая форма с отдельным весом более высоким оседает вниз, а вверху более э, влажная, то есть фруктозы больше. И когда пакет этот упал, и пчела могла брать по всей длине этого пакета, то есть семья брала фруктозу на протяжении всей зимы, а морозы были минус 25 и даже 30, и семья пережила. Затем уже пробовали, учитывая эту особенность, крем-мед начали применять или какие-то жидкие меда, то есть липу, ну, в общем, с мягкой консистенцией. И пчеловодам так вот в рекомендацию. Постарайтесь отдавать какие-то небольшие семьи, небольшое количество семей для вот таких вот экстремальных экспериментов для себя, чтобы вы знали, где можно, где есть потенциал какой-то для размышлений и дальнейшего, дальнейшей технологичности, а где сразу забыть и больше не, не применять. Ну, нужно знать возможности. Физиологические возможности пчелы, чтобы этим можно было как-то управлять смело. Спасибо за ваше пояснение, совет. Перед тем, как мы перейдем к особенностям вот вашей технологии, я еще хотел затронуть такие общие глобальные вопросы. Ваше мнение личное, из собственного опыта, из общения с коллегами, из посещения международных конференций. Вы же были на нашей киевской международной конференции о посещаете другие международные конференции, заявляете о своей технологии и знакомитесь с другими технологическими процессами. Даже в других странах, вот сейчас вы сказали, общались и с Новой Зеландией, и с Канадой, с нашими бывшими соотечественниками, благодаря техническому прогрессу. А в чем следующий вопрос? Следующий вопрос у меня тоже такой общего плана. И он не философский, а практический. Проблема вот та, которая стоит у нас, потихонечку возникает, что у нас есть карпатские пчелы, у нас есть южная степная украинская пчела. И вот у нас появились новые разные завозные пчелы из разных других стран. Что же делать обычному пчеловоду, который хочет немножко... Лучше, чтобы у него были пчелы. Обращайте ему внимание на новых завозных пчел? Я уже их не называю, но вы поняли, о чем я говорю. Но назову. Или считать их все-таки не самым лучшим генетическим материалом, который я еще скажу цитату наших коллег, которые считают, что они об этом думают. Что делать, когда с коммерческой точки зрения, не только с профессиональной, завозятся новые Расы, породы, как не хотите, их называйте пчел, которые новые для Украины. Не тестируемые, просто привозят их коммерческим образом, распространяют в любых зонах. На юге Украины, в центре Украины, на севере Украины. Не соответствует, не получая на это никакого разрешения, как, как сейчас это происходит. Никакой экспертной оценки это не дается для применения тех же самых бакфастовских пчел. Что вы думаете о внедрении вот этих новых пород, которые. Заполонили и Украину, и наши соседние страны, надо сказать, не только их. Стоит ли на них обращать внимание? Какое ваше мнение об этой ситуации? Смотрите, спасибо. Я как-то принимал участие в онлайн-конференции международной. Мне понравилось изречение, по-моему, израильского пчеловода, как бы не то у него, ему тоже задали этот вопрос: какое отношение, какой, какой породе вы отдаете предпочтение, чтобы, ну, держать на плаву генетику в своем регионе? Он говорит: ну, как можно удержать генетику, если на государственном уровне его не реш... даже на государством нереально удержать, потому что привез, он привез в кармане, привез в кармане. Замор, Какие-то заморские породы маток. Прошло сезон 2, смотришь генетический генофон трудовый распространился по району. Наша ситуация точно такая же, у нас вообще это проще делается, каких только нет пород. Моя позиция и политика по породности должна быть максимально приспособленная. К этому региону, к этой местности, к этой кормовой базе, к этой климатической зоне порода. У нас это Карпатянка и Степная, Украинская Степная. Потому что только в этом регионе эта порода пчел использует кормовую базу полноценно. Она живет в этом регионе. Она потребляет растительность, нектар растительности, которая... Тоже произрастает в этой солнечной системе, при этой солнечной энергии. А растительность, когда растет, под этим, мы знаем, что в листьях происходит фотосинтез, и, соответственно, вырабатывается сахар, и нектар, когда пчела потребляет в этой местности, где она проживает, и растительность эту, усваивается лучше. Это, кстати, и людей касается. Но завозят заморские всевозможные породы, никуда не денешься. Привезли в кармане, привезли контрабанды, неважно как. Поэтому я понял, что бороться с этим абсолютно бесполезно. И с первых дней, как только я начал заниматься пчеловодством, я выбирал лучшие из лучших на своей пасеке. Постоянно из года в год проводил селекцию аборигенной моей линии. Потому что угнаться за породами, и я смотрю, как относятся к этим породам, вот если берут элитную. Сначала бахвас, поработали 2-3 года, не такая. Берут карнику, переход на карнику, затем на карпатянку, затем на степную, потом возвращаться опять на бахвас. Если брать с питомника породу какую-то, да, она будет хорошо работать, но это нужно брать каждый год. Каждый год или хотя бы через год. Менять все. Там люди специалисты занимаются этой. Но как только начинается, появляются дочеря, внучки, вот тут проблема. Потому что трутневый генофонд настолько разнообразен. Конечно же, он несет свои коррективы при обгуле этих дочерей и внучек. И пчеловоды бегают от породы до породы. От технологий к технологии ищут вот эту вот золотую середину. Поэтому сразу не, не старайтесь вот где-то найти какую-то породу золотую и она будет вести вашу пасеку до самых до самых, ну, короче, на все оставшуюся. выбирайте я вчера кстати или позавчера вчера назела и говорил, что выводите выбирайте как можно больше выводите как можно больше маток на своей пасеке да можно со стороны взять где-то для ну смешать кровь, брать для прививочного материала другую матку, но выбирайте лучшие из лучших для трудового генофонда, потому что вот до 80% наследственности идет по линии отца. И авторитетом, приоритетом при выборе отцовских семей должна быть склонность к болезням и хорошая зимовка. Все. Продуктивность меня абсолютно не интересует семей. Я возьму лучше, сделаю две семьи, мне две семьи нормальные, не болеющие, дадут столько, сколько одна элитная. Но она сегодня дала мед, завтра ее нет вообще. И сколько таких случаев. Купили хорошую матку, дала рекордное количество меда. Уже пчеловод запланировал из нее сделать полностью всю пасеку дочерей. Весной открывают улик, а ее нет. Но кому нужна такая элита, такая порода? Поэтому сразу не ломайте голову, не ищите какую-то такую супер-хорошую породу. Выводите на пасеке свои аборигенные, выбирайте лучшие из лучших. Это будет ваш костяк, который никогда не подведет. Он в этой климатической зоне живет, приспосабливается к этим качелям, и, и пчеловода всегда будет держаться на плаву. Именно в рентабельном вопросе. Тем так более, что, что моя позиция именно аборигенная линия. Да, я тут хочу привести такие яркие высказывания наших коллег, например, нашего коллеги из Киева Александра Даниловича, комиссара всем известного, который такие безукоризненно сказал, что «бэкфаст – это генетическая смеття». Бджалины снит и меркантильный интерес на виробников цих маток. Что говоря по-русски, это генетический мусор, пчелиный спит или меркантильные коммерческие интересы производителей тех или иных маток и продавцов, которые, конечно же, хотят их купить побольше и продать побольше и подороже. И, конечно, какое-то время поддержится их миролюбивость, их спокойность. А, и, так сказать, и обязательно, еще, еще, чтобы меда сбора хороший давали. Но постепенно все это очень быстро выветривается. Потому что, по большому счету, <смех> тут можно только пошутить, что пчела же мы знаем, что она еще дикая. Она еще дикая насекомый на самом деле. Она не домашняя. У нас всего лишь два домашних насекомых. Это тутовый шелкопряд, который действительно летать не умеет. И поэтому от него шелк получают. А домашняя пчела, она чуть-чуть о домашней, на для нее просто строит улей и за ней ухаживает. Но на самом деле она так и норовит улететь, как говорится, от пчеловода в лес. А вот когда, может быть, она будет о домашней, когда она будет и мед собирать, спокойная будет, а еще может и жалиться не будет. Вот тогда она тогда будет спокойной, и везде она будет миролюбивая и не жалится еще. Ну, посмотрим это как прогресс технический. Генетически нам это такое даст или нет. Но до этого еще далеко, поэтому нужно желательно использовать те породы, которые используются в каждой своей зоне. На юге Украины свои породы, на севере свои, на, также и в России, и в Узбекистане, и в, Турк... и в других странах вокруг, и в Российской Федерации, которая огромная. Не стоит там завозить бэкфаст куда-нибудь на Алтай, на Урал и думать, что от этого будет большая польза. Так же, как на Украине внедрять новые породы, которые, в общем-то, идут с югов Европы до самого севера, до Житомирской области, в Полесе. Да и везде, так сказать, можно продавать, давая хорошую коммерческую рекламу, народ распустит слюни и, конечно, будет ждать, что вот будут и спокойные, и носить будут по два ведра. Сами это сказать, сами такие. Но это все большие-большие сказки. Я сейчас ремарку, если можно, по этому делу. Есть такое понятие, как ну, коммерческие понты, я его называю, но лучше не скажешь. Там, где коммерция взяла верх, там о морали нравственности вообще не говорят слух. Раньше еще при Союзе делали селекцию, хотели объединить среднюю Кавказскую со Среднерусской. Потому что средняя полоса Российской Федерации, там Клевер, в основном культивировался кормовая культура, но там нектарник настолько глубоко сидит, а по, рай, по району была среднерусская порода, но у нее хабатон 5,5, он не доставал туда, до этого нектарника, и пчелы этой местные слабо посещали при опылении, то есть слабо опыляли клевер, А у кавказянки 7,5 где-то длина хоботка, на 2 миллиметра больше. То есть она хорошо могла быть, и хорошо вписаться в эту опылительную деятельность, но она там не выживала, потому что суровый климат. Но вот решили скрестить эти две породы, то есть получить хоботок для среднерусской породы 7,5 кавказки. Получилось так, что изуродовали зимовку тому гибриду, не получили хоботка, какого хотели. Но зимовать она стала, потому что есть такой фермент каталаза, консервирующий каловая масса. А кавказянка живет там, декабрь еще не зима, январь уже не зима. Ну понятно, что там зима очень короткая. Ну и попала на условия зимовки пол, полгода, Это, этот гибрид. Ясно, что, в общем, испортили. Так что только, только районированная порода, выбирать лучшие из лучших. И это даже не обсуждается. Так что я думаю, об этом просто нужно говорить. Поэтому наши так сказать, телепередачи направлены на то, чтобы немножко просвещать массы и говорить об этом, обсуждать. Потому что это же все сидят в изоляции, никто не скажет толком, кроме коммерческой, что вот у нас такое есть, купи, купи продай, это проще всего. А вот чтобы услышать какое-то конкретное слово, обсуждение, мнения о ситуации, Нужно о нем время от времени поднимать волну знаний, потому что раньше был такой журнал, назывался «Знания, сила», а сейчас такой журнал под запретом, вообще говоря. Держать базовый, на пасеке держать базовый костяк аборигенной линии, которая уже работает из года в год, видно. Выбирать трудно, ну, это нужно пчеловоду просто не лениться. Все надеются, завез, Гулей посадил и все. И уже он смотрит, когда же там крутить медагон. Поэтому для того, чтобы держать устойчивую из года в год породу, нужно потрудиться. Нужно освоить вывод маток. Я призываю, я вчера призывал, хорошо мы пообщались на ЗЭЛа, призываю к тому, чтобы пчеловоды освоили вывод маток. Любого уровня пчеловод. Освойте, пожалуйста, вывод маток на своих пасеках будете брать вы там где-то в коммерческих структурах в матководных структурах какие-то породы какое-то количество для обновления крови там подмешивания будете выбирать из тех лучших пожалуйста но костяк у вас должен быть проверенный это те ваши ярычары или спецназ как можно его назвать который постоянно будет у вас в рабочем состоянии и не подведет а уже кстати по бохвасту ну Вообще-то у меня мнение насчет Бакфаста. Это фактически отселекционированный гибрид. Это не то, чтобы вот она вот конкретно вот родилась где-то там в Германии или в Англии, где там этот отец Адам ее создавал. А он из шести пород, из шести пород делал вот одну. Там и в Греции он брал, и в Италии, то есть и в Англии, и в Германии. Так чтобы сказать, это какое-то такое коханое наследие Бахфаст, ну ему тоже нужно этому наследию ума, вот она работает в Германии, пожалуйста. Кстати, кстати, вот тема, если мы дойдем сегодня до нее, изоляция. Да-да-да. Есть, мы... есть такие регионы, где вот купили, а сей, она сея, на на строчи два с половиной две три тысячи в сутки от яйца матки. Ну ну, пчеловоду глаз радует, и рамку достает от бруска до бруска печатный расплод, она строчит и строчит, уже все, уже пора валенки пчелам одевать, она все строчит, ноябрь месяц, поэтому какой выход? На изолятор смотрели искоса бахватчики, бахватчики а затем оказывается, чем они ее обуздали, вот эту яйценоску, это изоляции, ну, применились тоже дают возможность поработать сезон, как положено, в зиму закрывают в изолятор, с весны опять дают возможность себя проявить. То есть нам приходится вот идти на такие ухищрения, приспосабливаться да. Да, к этим породам, по-другому никак. Все равно от них не денешься. Привезли сегодня Карпатянку, завтра Карнику, там и Степная, там Среднерусская попалась, там Кавказянка. Как посмотришь, я вчера говорил, у меня в этом году, ну, я не знаю, и, и, и серые в и желтые в яблочко, каких только нет, вот тергитов. Посмотрел, и желтые, и серые, и темные. Но пошла сила семьи. Я их изолировал еще в конце лета, не дал изнашиваться семье. И, соответственно, обработал от клеща, и это будет нормальный костяк, и... И предпосылка для благополучной зимы. А сейчас я хотел бы как раз подключиться к той ситуации, подъехать на вашу пасеку виртуально, хотя бы это сказать на фотографии, не в режиме онлайн, но тем не менее. И в двух словах сказать особенности. Вот я бы сказал несколько китов, которые можно сказать, на которых базируется разработанное Владимиром Егоровичем Малыхином технология содержания пчел, вот условно говоря, вот мы смотрим сейчас на пасеку, здесь мы наблюдаем некоторые, большинство улей стоят парами, что же за киты, киты вот такие, во-первых, организация отводков, организация отводков рядом с одним улем, основным стоит рядышком отводок, второй, второй кит, организация двухматочного в двухматочной зимовке необычная так сказать, такая ситуация, очень необычный второй кит. А третий кит использование изоляторов хмары или их модификации разных, которые способствуют тому, что оздоравливается семья, удаляется клещ, осенью конечно же, и благодаря изоляторам происходит более благополучная зимовка матки внутри открывающий его куба. Тот, кто не знаком с системой изолятора, Владимир Егорович, представьте, вы у вас там изолятор рядышком с вами есть, представьте, что же происходит с маткой, если ее вдруг э, переселить в изолятор. Вот у вас тут есть технология, что, во-первых, э, две ситуации: у вас можно поселять, пересаживать маток вот так в изолятор, вот стоят здесь отводочки, а вот тут можно даже проводить такие эксперименты, когда маточек содержать на две клеточки, а потом их содержать двухматочная семья в одном и уле. Что это будет такое, что это за ситуация? Расскажите сначала про изолятор, а потом про двухматочное содержание. Вот такой вопрос. Покажите тоже изолятор. Мы ознакомим людей, которые еще, может быть, впервые или сомневаются, что это такое. Смотрите, ну, изолятор, понятно, технология, альтернативное пчеловодство. Как родилась эта тема? Лично у меня она родилась с проблемой зимовки. Начались вот эти вот качели погодные в природе, среди зимы оттепель, и, соответственно, матки включали... Активность по яйцекладке, затем возвращалась зима на очень длительный период. Но в семье, в зимующей семье расплод. Конечно, проблема. Расход кормов утраивается. Микроклимат создать тоже расход кормов. Очень нежелательная ситуация. Как нужно было, ну, что-то нужно было делать. На мысль пришла тема изоляции. Пересылочные клеточки первые были. Затем вот такой вот вариант, это самый первый, 20 лет назад я эту клеточку применял, получилось контакт с пчелой, маткой пчелы, получилось перезимовать. Единственное, что понятно, вначале это было перед клубом, вернее перед передней стенкой, затем клуб перемещался вверх и к задней стенке. И когда изолятор оголялся, я его... Следом за клубом. Ну, в общем, победители не судят, как бы там ни было. Вариант этот получился. перезимовать ушел я от зимнего расплода. Проходит время, появляется. В 2005 году я знакомлюсь с нашим ученым биологом хмарой вернее познакомился как раз по этой теме. Он предложил, вот вверху, маток. Да. да да, он предложил изоляцию маток для борьбы с клещом. Но несколько своеобразный был подход, своеобразное было представление о борьбе с клещом с помощью изоляции, потому что Петр Яковлевич видел разницу в биоресурсе. То есть продолжительность клеща составляла 180 дней не больше, а продолжительность жизни зимующих пчел около года. То есть за счет того, что изолируя матку, она не откладывает яиц, и клещ за зиму погибал. Погибал естественно, природно. Но, к сожалению, не получилось так, как хотелось. Я ставлю эту тему открытой на честь памяти Петра Яковлевича. Пускана где-то когда-то может еще примет новый такой... Новый сил, новый окрас, новое движение. Кто-то досмотрит, потому что все новое, хорошо забытое, старое. Поэтому пошли другим путем. Пока временно. Изолируем маток, но сбиваем, когда расплода уже нет, сбиваю просто органической органикой, щавелевой кислотой. В природе до сегодняшнего дня в диком, в диком виде пчелы выживают благодаря роению. И до сегодняшнего дня в дикой природе все пчела выживает благодаря вот этому естественному явлению роения. Что происходит при роении? Создается безрасплодный период. Рой начинает жить с чистого листа. Что-то он унес из старого гнезда, а основная масса клеща осталась в печатном расплоде. Соответственно, на старом гнезде рой вышел какую-то часть клеща, небольшую, понес с собой. И когда начинается размножение уже на новом месте, то количество вновь э, рожденного клеща уже в новом расплоде. Недостаточно для того, чтобы создать губительную обстановку для этого зимующего рая. То есть есть воро, такое понятие сейчас существует в ветеринарии, в быту пчеловодов. Есть воро, но нет воротоза. Есть возбудитель болезни воро, самка воро. Но нет воротоза как таковой болезни, то есть того титра запрещенности угрожающего жизнь Самой семьи в зиму. Мы это сейчас можем добиться такой точной ситуации, безрасплодной, искусственно, с помощью этого изолятора. То есть, в моей, в моей практике семья работает при активности где-то около 7 до 8 месяцев, и когда в таком естественном условии при свободном перемещении матки в семье выращивается Около 7-8 поколений у меня матка работает с 1 апреля до 1 августа. 3,5-4 месяца всего. В чем эффект? Зимой, зимой она зимует, матка в клеточке 7-8 месяцев. Весной я встречаю блюд, понятно, что ни единого расплода, ни единого расплода. Весь клещ, который перезимовал, я его сбиваю, он на взрослый человек. Я его сбиваю соответственно э, органической кислотой, щавелевой кислотой, двухпроцентным водным раствором. Начинается развитие. Начинает, конечно, появляется расплод. Дикая природа где-то перезаражение или не была повышенная семьи. Что-то семья получила. Расплод есть, начал размножаться клещ. В обязательном порядке формирование отводка. Вы вот заметили на точке, но ну, это уже осень, вы показали когда семьи объединенные. А весной в обязательном порядке я делаю отводок на старой матке. Уникальная ситуация, а клещ уже начал размножаться, уже он набирает темпы для максимального своего накопления. И я в этот период точно так же при ситуации отводок сделал на старой матке, вышел расплод печатный, а печатного от нового новой активности матки старой, еще нет. То есть один открытый расплод и взрослая пчела. Я обрабатываю отводок с чайной кислотой. А в основной безматочной семье, семьи маток, тоже нет печатного еще расплода, потому что матки не обгулялись. А тот вышел и тоже обрабатываю клеща. Все. Идеальная ситуация. И уже сколько, как он там будет наращиваться, какое перезаражение в августе месяце, в конце августа, уже нет расплода. процентов всего... Пасека подходит к этому периоду полпроцента до одного процента заклещённости. Расплода уже нет, я ощущаю кислотой сбиваю и тот, и того клеща. И семья идет в зиму, соответственно, еще два, два месяца как минимум активности, и сентябрь, и октябрь, и даже ноябрь, но в семье нет расплода. Перезаражение для моей пасеки уже не опасно. Почему? Даже если клеща где-то при активности пчела и принесет, она принесет его, но размножаться ему будет где, потому что нет расплода. Вот эффективность. На сегодняшний день я вот общаюсь ну, со многими странами, там, где крупные пасеки, там, где пчеловоды не могут вот как-то включиться в середину вот этой массовой активности, чтобы разгрузить пчелу от запрещенности, потому что непрерывный медосбор идет, непрерывные семьи в активности идет медосбор, поэтому постоянно присутствие расплода печатного, а 90% клеща там. И вот на выходе проблема, проблема и очень серьезная. Мало того, что клещ сам по себе истощает белок жирового тела, особенно это опасно для зимовки. Он еще является и главным переносчиком всей вирусной проблемы, потому что нарушает, пробивает, наносит рамку на хитин или в хитине или в кутикуле и туда заходит вся, вся патогенная микрофлора, которая находится в луне. Поэтому изоляция, я считаю, на сегодняшний день очень хорошая подспорье. Пускай она, пускай пчеловод не получит, допустим, ну, много достоинств у изолятора. Одно из достоинств – это создание безрасплодного периода для того, чтобы избавиться от этого паразита. Можно закрыть матку в изолятор, нет открытого расплода, и медосбор, соответственно, будет выше, потому что нет открытого расплода, кормить нектаром некого, соответственно, весь мед пойдет в товар. И... Одно из важных достоинств изолятора, я его даже во главе ставлю всех достоинств, вышекоммерческой инструмент, это изолятор является хорошим инструментом селекции, потому что матки со слабой физиологией и матки со скрытой патологией, то, что пчеловод не определит, там не выживают, в условиях замкнутого пространства не выживают, то есть они помирают. И пчеловод уже уже не, не рассчитывает на этих маток, потому что бывает она перезимовала и начинается весной, никакое развитие. А пчеловоду жалко, матку взять негде, труднящую, нечего вывести. Ну и так вот, и фактически, такие семьи вот с такими матками являются главной мишенью для привлечения к себе вот таких вот патологических проблем. Патайя. Я хотел, Владимир Егорович, я хотел... Обобщить сказанное вот, вот самим алгоритмом вот, Покажите еще раз Самоизолятор для тех кто может быть Не пользовался им никогда Так держите а я буду рассказывать вот, Смотрите я обобщаю алгоритм Вопрос состоит в том Что в этот изолятор Пластиковую такую коробочку С очень узкими Такими щельными отверстиями Помещается матка Которую пчелы кормят Из хоботка в хоботок и тем самым поддерживают ее физиологию. Но она не может откладывать яйца. Каким же образом ее туда посоить? Помещается матка э, примерно в конце августа. Для чего? Для того, значит, у нас сей, обычная семья развивается до конца августа. Уже откачали, можно сказать, мед. И тут еще есть расплод. Но мы делаем безрасплодную ситуацию. Помещаем ее в изолятор. Она сидит вот так, как бы в тюрьме, говоря простым языком. Пчелы ее подкармливают. И они докармливают расплод. Докармливают расплод, запечатывают его, а она не сеет новый расплод. И вот в такой помещении, в узкой, в такой камере, матка находится до самой весны. Она находится октябрь, ноябрь, находится до самого марта, до первого, может быть, апреля. Правильно я говорю? Да. Закрышаем. Да, да. Тут мы выпускаем матку, и она, пчелы, если она вдруг, не дай бог, там заболела. Пчелы ее ухаживают всю зиму. Она ходит вместе с клубом внутри этого изолятора. Она не сидит замороженная в одном месте. Она ходит за пчелами. Пчелы за ней ухаживают. 1 апреля мы ее выпускаем. Она, обрадовавшись, восстановив силы, пообщавшись с местным населением, начинает интенсивно сеять. Может быть не с первого дня, а восстановившись, исследовав ситуацию, начинает активно сеять. И в этот момент... Вы делаете первую такую щадящую обработку щевелевой кислотой с тем, чтобы немного первую, так сказать, весеннюю такую обработку. После чего матка работает, сеет семена. И тут в этот наступает момент нужно сделать срочный отводок, срочно сделать отводок с тем, чтобы она не сроилась. Делается отводок, ставится рядом с основной семьей небольшой отводок со старой маткой. В той семье начинается появляется что ситуация. пчелы начинают гнать маточники с тем чтобы наработать ваты а мат, основная семья со старой маткой в, друг, в другом месте находится когда развивается мама маточники пчелы облетываются молодые матки появляются так отделяется теперь начинают собирать мед и молодые матки начинают работать на медосбор. Здесь у вас некоторые там есть какие-то особенности, нюансы. Но тем не менее, пчелы собирают мед до начала августа, до середины августа. И тут вы снова молодую уже матку, которая отработала только год, снова запираете клеточку. И она уже снова сидит в заперти, с тем, чтобы она ограничить ее расплодный период. Вы только... Получаете безрасплодный период, с тем, чтобы запечатали ячейки. И появилась та ситуация, что клещ переходит немножко на рабочих пчел. И тут вы делаете вторую осенью, щадящую обработку щевелевой кислотой. Щадящую, чтобы и пчел не заморить, но сбить клеща с рабочих пчел. А поскольку нету расплода, то таким позитивным образом мы освобождаемся тоже от клеща. Еще немножко вот уточните, что-то я не пропустил в таком вот алгоритме. Ну, в принципе, в принципе, все правильно вы сказали. Единственное, вот меня спрашивают, не теряет ли качество матка при… Вот вы посадили ее в изолятор. Часто, кстати, особенно в зарубежных конференциях, на лекциях, Говорят, все хорошо, вроде как с логикой связано. Все, но я говорю, понимаете, доказывать никому не, я ничего не собираюсь при, после 20 лет практики. Это давно уже работает. Согласны вы или не согласны. Но вот как она, вот матки резко вы закрыли, прекратили ясекладку, и она вот яичники будут страдать от этого. Да, во-первых, во-первых, смотрите. Когда мы матку закрываем в изолятор, проходящий, подчеркиваю, изолятор, ну, хмары в данный момент, проходящий, пчелы туда заходят, выходят, но в семье еще шесть дней открытый расплод. Открытый расплод, который свита, то есть молодые пчелы кормилицы, будут кормить маточным молочком. 6 дней, подчеркиваю, 6 дней будут кормить личинок молодых, младшего возраста. И эти же пчелы, которые будут кормить маточным молочком и личинок, они же и кормят и матку, эти 6 дней, потому что свита одна, молодые пчелы кормились. Вырабатывают, способны вырабатывать маточное молочко, поедая пыльцу. Они кормят и матку, никакого резкого прекращения если гладки не получается, не происходит. Куда надевать яйца, она их просто разбрасывает по изолятору. Ну и я, это небольшая потеря. И, кстати, весной то же самое можно наблюдать, когда активность, активность уже началась, уже очистительный облет. И в некоторых семьях матки, пчелы начинают кормить матку. Она еще в изоляторе, но ее уже кормят маточным молочком. Она тоже может разбрасывать яйца, может разбрасывать. В основном это трудовые. Проваливаются, где-то яйца проваливаются, а там сот будет небольшой или рядом сот, появляются небольшие очаги трутового расхода. Пускай это пчеловода не беспокоит, что там трутовка появилась, ничего подобного. Это уже перевели матку в изоляторе на новый вид кормления, на маточное молочко, потому что активность в природе, она должна сеять. Значит, это сигнал для того, чтобы ее выпустить. Ну, а то, что она разбрасывает какое-то количество яиц, ну и ради бога. Я это считаю как чистка яйца труб после зимовки пускай на эти яйца застоявшиеся выбросит и затем начнет откладывать. И, кстати, насчет того, что вы говорите, она потихоньку просмотрелась, откладывать начинает яйца, она не присматривается, она начинает строчить как с пулемета, когда выходит из замкнутого пространства, и они обгоняют те семьи, которые в свободном перемещении работали уже очистительный облет. Там может две рамки расплода, в тех семьях, где матки в свободном перемещении таких быть. А здесь еще ни одного, яйца даже. Выпускаем матку с клеточки, проходит месяц, и обратите, сделайте сравнение с этими двумя семьями. То есть они догоняют и обгоняют. А вот э, весенний период, как вы, э, вы такой мастер общения с матками. Мы сейчас чуть-чуть еще поговорим про, э, вот про маточники. Про двухматочное содержание. По весне, когда матки облетываются, они же облетываются не одна, а может и две, может и три. Как вы их пытаетесь сохранить и изолировать по весне, когда они же возвращаются обратно? Вы можете заметить молодую, там, не облетанную, или облетанную уже возвратилась. Как вы их пытаетесь... Ну, смотрите, отводок, отводок, да, отводок сделали на старой матке. Подходит период кульминации, когда уже семья может зароиться. потому что фактор роения никто не отменял, это природное явление, миллионы лет сформировано и в инстинктах оно находится, то есть содержится в семье, в физиологии. И для того, чтобы на упреждение сработать, мы фактически то же самое роение, только на упреждение искусственно. Отводок на старой матке и включаем ей снова инстинкт накопления. Она точно так же, с такой интенсивностью. Вторую молодость, грубо говоря, ей даем, этой матке старой. В основной семье безматочной обгулей молодых маток. Вот сколько корпусов у меня, столько я обгулей маток. Можно через сетку, можно через лухую перегородку, можно через разделительную решетку. Но не, не упускать возможность конструкции улья. Вот сколько корпусов есть, если полурамка, вот часто бывает на полукорпусах, так там бывает до 5 корпусов, семья на двух, э, ну где-то на половине, ну так грубо говоря занимала четыре полукорпуса. Я разбиваю на 6 полукорпусов, разворачиваю в шахматном порядке, я гулюю там шесть матов. Конечно, не все шесть я но половина запросто. Вот представьте э, безматочный безматочная семья родительская рядом уже для подстраховки находится матка плодная, старая. Включили ей инстинкт для новой активности, такой обновленной. А в этой семье гулялось минимум 2-3, а то и 4 матки. И они начинают в двухматочном режиме продолжать, заканчивать сезон. Между этими двумя семьями отводок на старой матке и этим стояком безматочным, когда уже облетелись матки, делаю замену рамками, расплодными рамками. Ну, там специфика. От отводка забираю печатный под силу молодых, а от молодых забираю открытый, даю, потому что там уже в отводке достаточное количество воспитать молодой расплод. И на конец сезона, то есть на главный медосбор они уже подходят с удвоенной. В общем, можно удвоить пасеку при равноценной силе и отводка, и этой семьи. Для того, чтобы взять товар по максимуму, у меня под у меня поля подсолнуха, а это главный взяток у нас, несмотря на то, что пасека стационарная, стоят за 4 километра, а то и дальше поля, самые ближие поля. Для того, чтобы хоть как-то взять товар, я этот отводок уношу в сторону, концентрирую на этот медовик с молодыми матками все, что можно э, по силе. И летная пчела, и плюс то, что нарастили молодые матки. Они закрывают сезон уже как медовик. А отводок в стороне наращивают дополнительные силу. Ничего сложного, все на автомате, все, все на конвейере. Вот там, тот, та часть пули, которая находится с молодыми матками, они разделены или глухими решетками? Каждый разделительные, разделительные, разделительные решетки. Они, они между собой, это одна семья, но с двумя-тремя да, матками. Фактически пчелы общаются, они все конечно, ходят Конечно, Конечно, это двухматочная семья. Да, изолированы просто сами матки фактически, получается, содержание. Матки, чтобы, смотрите, в чем разница, очень часто путают, говорят, у меня тоже двухматочная семья, я закрываю, перегораживаю наглухо два деления, матка там работает и матка там, а между ними глухая перегородка, пленка или фанера, это двухсемейная, не путайте, это двухсемейная, а двухматочная, они развиваются автономно, только стоят один над, ну, один над одной семья. А двухматочная – это когда две матки работают, но через разделительную решетку. Пчела ходит и туда, и молодая пчела кормит расплод и верхней матки, и нижней. Поэтому абсолютно разные ситуации, не путайте. Да, вот хотя, хотя, смотрите, Виктор, в конечном итоге, к концу сезона, они, в принципе, преследуют одну цель. Что двухсемейная, они объединяются, затем в общий медовик, отдельно наращивают силу а затем объединяется в такой общий медовик. Ну а двухматочная уже в готовом в таком виде идет, подходит к медосбору разбору. А вот расскажите вот эту ситуацию, когда вы проводите вот такой рабочий эксперимент с двумя матками, которых вы изолируете в клеточке, вот осенью вы делаете такую работу, может быть это у вас еще только в экспериментальной части, где вы показывали у себя на канале, как вы изолируете уже из отдельных корпусов маток в каждую в отдельную клеточку такую переносную, неконтактную. И что вы делаете дальше? Прокомментируйте вот эту ситуацию. Смотрите, вот в этой ситуации с бесконтактным вариантом изоляции маток получилось, ну, в общем, половина хорошо, вторая половина не очень. Первая половина... Помещение маток в бесконтактные клеточки в идеале сработало на приобъединении семей. Мы помещаем маток в клеточки пересылочные, убираем из улья временно, объединяем семьи. Когда семьи без маток, они объединяются не враждуя, без проблем. Затем возвращаем назад этих маток. И раньше я просто приоткрывал со стороны Канди, они выбирали, выпускали Обе матки, ну и выбирали какую-то одну. Сейчас для того, чтобы сохранить маток. Проблема: кормят всех. Вот сколько я не ложил туда, две матки, пять маток, 10, 15, 20 маток в плеточках, своей матки там нет. Всех кормят, абсолютно всех кормят. Бесконтактная ситуация. Матки в пересылочных клеточках. Нет ни пчелы, там, нет ни капли корма. Через щели. Пчелы кормят абсолютно всех одинаково, без, без разницы. Ну, казалось бы, ну это просто хлад, э, как находка. Но дальше пошел, другой, уже другая, не другая серия, а другой этап, следующий этап, помещение маток в пересылочные клеточки. А когда, помещали, когда я помещал вот эти вот пересылочные клеточки, Маток. Конечно же, был открытый расплод. Моментально семья отреагировала с вещевыми матками. А это уже осень. Осенью обгуляются очень слабо матки. Медленно. Может и не слабо по конечному выходу оплодотворения их. Но они обгуливаются где-то ну, месяц как минимум. А то и дольше. И вот когда мы начали пересаживать, из пересылить их бесконтактных изоляторов, клеточек, в изоляторы, началась проблема. Непонятно почему, по какой причине. Вроде как нет признаков присутствия там другой матки. Оказывается, больше месяца прошло времени, и молодая матка не обгулялась, но она там была. И в семьях это явилось большим приоритетом присутствия неплодной матки, свящевой, чем плодная своя, которая была предварительно в пересылочной клетке бесконтактной, а затем переместили ее в контактную. Сразу началась бойня. Так что серьезный минус. Нужно в обязательном порядке избавить семью от свящевой матки и не задерживать на длительный период где-то около месяца. Либо в течение двух-трех недель пересаживать в изолятор, уничтожив свещевые маточники, или же перед самыми холодами. Вот это два фактора. Либо не задерживать, либо тянуть уже до самых холодов. Тогда срабатывает. А вот в этом промежуточном периоде, когда свищевые матки, а их не видно, свищевых матках видно, что -то маточники погрызаны, то есть уничтожены, где-то матка. Но раз прошел месяц и нет признаков яйцекладки значит она не гуляла, где-то погибла природа. она там она там есть и это это был главный камень преткновения и негатив вот этой стороны, поэтому все в фазе эксперимента пожалуйста не я в роликах говорю и на в этом а да, вот, а вот зелу... это следующий этап когда Смотрите, а, делать... банк маток, да, вот 4 банка маток у меня то есть Фактически это то же самое, только вот такой вот специализированный специализированная такая клеточка, ну, банк, банк, слово банк понятно. И там отделение на 12, 14 и даже 20. То есть в зиму они пошли, два месяца просидели, в зиму они пошли все нормально, с матками, живыми, без всякого. Не знаю, какая будет картина весной. Очень Ой, хотелось бы, чтобы сработала эта тема, потому что двухматочная технология хорошо вошла, так вот, в быт, практически пчеловодом, но весной нужны дополнительные матки. Если ослабла семья, понятно, ее посадили семья на семью, то две матки уже есть. Но есть одноматочные, хорошие, сильные семьи. Потянули бы вторую матку. Где ее весной брать? Эту матку. Вот. Прибегли к такому решению попробовать собранные, залиты там в отводках, в нуклеусах, собирая вот этот банк маток. Если получится их таким образом сохранять, значит пасека будет с весны укомплектована дополнительными матками. Или же зимовать а -а -а. в изоляторах при объединении двух семей средней силы в одну и уже в изоляторах. Ну, это основная моя тема была. где-то лет 10, как минимум, я ее вел эту технологию. Сейчас вот перешли, вернее, переходим на такой более, более такой совершенный вариант в плане сохранности дополнительных маток в банке. В таком вот, в банке такой конструкции. Да, это такой дополнительный ресурс. Конечно ресурс. же, Потому что весной нужны, весной нужны дополнительные матки. Чем, чем хороша эта система двухматочная? Сильная семья. Подходит период брать в природе акацию, а это очень часто совпадает с строением. Но ну, ну никак не уписывается, в общем, к пчеловоду сознание, желание на... На главный на первый товарный медосбор сакации, а семья, достиг, достигнув кульминации, входит в такую фазу. А вот когда они в двухматочном режиме, и если это была всего-навсего одна матка помещена, то когда она начинает развиваться вверху, она забирает на себя часть пчелы от сильной нижней той матки основной потому что там появляется расплод, личинка. Личинку нужно кормить, конечно же, помогает снизу пчела. Это разгружает нижнюю семью, которая может зароиться раньше времени и сохраняет на дольше, на более длительный период ее рабочее состояние. То есть как раз это ну, в общем, можно успеть взять притык получение товара с белой капсы. Затем как распорядиться этими матками, можно в изолятор поместить, можно отводок сделать или пакет. То есть самое главное, что нижняя матка вытягивает верхнюю, она фактически становится равноценной семьей только сверху в двухматочном режиме. Если оставить ее одну, она заразится как раз в ненужный момент, когда семья готова, должна, по идее, у пчеловода. Сработать на товар по вакансии. Так что двухматочная хорошая тема, альтернатива. Я считаю, в принципе, что и изоляция маток, и двухматочная, просто они идут параллельно, как э, альтернативное пчеловодство, как альтернативное технологии. Вот говорят, это, это противоприродно, ну, изолятор противоприродный, понятно, противоприродный. Ходила матка, вдруг на тебе, закрыли. И двухматочная тоже... Меня критикуют часто, что противоприродно. Ну, я всегда вопрос на вопрос. Я говорю, ты назови у себя на пасеке, а что у тебя природное? Медогонка природная, у тебя антибиотики природные. Если вы уж хотите увидеть самое противоприродное явление на пасеке, подойди к зеркалу, посмотри и кривляйся насколько хочешь. Вот это самое противоприродное. Раз мы уже подчинили себе на службу пчелу, значит... Ради бога, стараемся минимум вреда, чтобы получить максимум пользы, сохранить ее физиологию по природе, как можно бережно к этому. Есть понятие щадящий режим, а есть беспощадный. В любом направлении, хоть по маточному молочку, хоть при медосборе, хоть и пыльцу собирать. Можно все вырвать, но ну, раньше было пакетное пчеловодство. Забирали все, закуривали пчел, покупали пакеты, и никакой головной боли зимой, как она там, какие болезни, пускай голова болит у, у тех, кто пакеты производит. Сейчас уже это дорогое удовольствие, чтобы так вот закурить, затравить. если, если есть такие пасеки промышленные вот в Мегаполисе, там, где ежегодно пополняют весной, пополняют свои пасеки за счет пакет стран доноров пакетами. 50 процентов представляете вот гибель и основная причина клещ были семьи хорошие вот рассказывают чего от тех стран где где не могли нарадоваться на силу семей сейчас вот клещ настолько проредил эту силу что приходится и обратили внимание на двухматрившее содержание и на изолятор так что тема потихоньку входит в практику быть пчеловода как таковых на сегодня? Ну здесь я хочу сказать, что, конечно же, должно быть определенное мастерство, внимание и умелость э, пчеловода, потому что вы такой мастер, очень, э, который может увидеть даже немеченную матку в большом клубе. А для начинающего пчеловода, даже для опытного, ну там человека в возрасте, когда пчел -то в клубе много, и даже их гоняя при помощи... Щеточки. Нужна некоторая ловкость рук, которые, так сказать, в селе такие оглубевшие обычно руки. Мы, мы все мастера, только боимся себе в этом признаться. Понимаете? Насчет поиска маток. Для того, чтобы какую-то технологию или тему взять, нужно вначале, я вот рекомендую и настаиваю, логически осознать. Затем биологически ее э, доказать, в принципе, или как-то понять биологический. Почему изолятор не вошел так быстро? Потому что это наука. Но как это так, закрыть в изолятор в августе месяце, а с чем же она пойдет в зиму? С чем пойдет в зиму пчела? Как, как будет зимовать? Как же она будет наращивать? Потому что постулаты того столетия гласили о постоя... как можно дольше наращивании оси и пчел зимующих именно осенью никакой зимующей пчелы не вернее зимней, особой зимней генерации есть зимующие не изношенные физиологически которая не выкармливала маточным молочком раствор вот это нужно понять что жировое тело у пчел зимующих формируется не от поедания пыльцы осенью как можно дольше из слопуха амбрози и так далее а жировое тело накапливается в личиночной стадии. И нам на момент изоляции маток нужно придерживаться одного единственного правила. Если я закрываю матку -изолятор в изолятор на августе месяца, то на этот период в семье должно быть как можно больше разного возрастного расплода. Матку мы закрыли в изолятор, все, она матка не откладывает яйца. И теперь та пчела, которая выходит с расплода, она как раз не изношенная, не на вырабатывании маточного молочка, не на, товарном, на проносе товарного меда. И если мы еще обработаем клеща, а это сделать очень просто, потому что нет расплода, мы его сбиваем. Семья пчела идет в зиму физиологически не изношенной. Она календарно будет старая, но физиологически молодая. Она перезимует полноценно и также полноценно выкормит себе на замену первое поколение. Потому что пчела зимующая выкармят первое поколение за счет оставшегося потенциала, оставшегося белка, жирового тела, сохранившегося за зиму. Все работает. Может быть, для... может быть, напоследок, кроме пчел, я хотел упомянуть ваше, так сказать, такое ноу-хау, такое особенное пчеловодное блюдо, которое не все знают, но некоторые опасаются которые вы испытали, и в книге своей описываете, что кроме маточного молочка, которое редкая вещь, а вот еще практически все могут получать трутневый гомогенат. Расскажите, как вы пытаетесь найти рынок для этого, и кому вы это предлагали, и как к этому относятся люди, которые попробовали трутневый гомогенат, и насколько Смотрите. он может храниться? Смотрите, трутневый гомагинат, ну, фактически продукт как таковой не новый, он еще в 18 веке, о нем уже где-то в литературе упоминалось. Это так более обширно и массово он стал применяться от последнего десятилетия. Ну как я к нему пришел? Во-первых, это борьба с тем же клещом технический метод борьбы. Он идет, строительную рамку применяли еще в советских времен, литература писала. Но оказывается, со временем, когда анализ сделали, то там гормональное, гормональное содержание в гомогенате ничуть не хуже, чем в самом маточном молочке. Разница только в том, что маточное молочко – это секрет желез. Это секрет желез маточное молочко, а гомогенат это биомасса. Ну, спасибо науке, там есть и труды некоторых таких вот пионеров в этом деле. Мы взяли его на вооружение, стали предлагать клиентам и такое широкое применение, чтобы сказать, как о нем пишут в некоторых источниках, ну, панацея. я всегда остерегаюсь от такого вот определение любому продукту, хоть маточному молочку, начну перечислять, вот, вот, что оно лечит. Ну просто я не знаю. Гомогенат – источник мужских гормонов в основном. Конечно же, для мужчин это профилактика аденомы и мужская сила. Для женщин тоже оказалось не хуже в пользе, чем и мужчинам. Потому что есть понятие «гормональный баланс». У мужчин и женщин есть и свои гормоны, и противоположные. И вот нарушение этого баланса вызывает серьезные проблемы у женщин в период молодых женщин, период циклов у пожилых женщин, когда минопауза. Поэтому вписался этот продукт очень хорошо. Вот, ну, клиентуру не нужно всегда где-то, с таким продуктом на базары не стоят, на рынке, я вам сразу скажу. Это для того, чтобы, какая философия моя, формирование рынка. Качество, еще раз качество. Доступная цена и благотворительность. Дайте, дайте вначале, сначала произведи качество, дай попробовать, получишь, получит человек эффект, тебе не нужно где-то рекламировать особенно. Сарафанное радио сделать для тебя рынок клиентов, как положено. Но это будет независимый источник рекламы твоей продукции, потому что это работает. Вот на, у меня была первая клиентура, медицина, то есть представители медицины, первые клиенты и пчеловоды. Это тот контингент, которому не нужно лишний раз, лишний раз объяснять, что это такое. Ну а раз они попробовали, получили эффект положительный, соответственно у них есть друзья, товарищи, коллеги, знакомые, родственники и так оно и пошло. Поэтому от последних снег, кстати, там есть хорошее. Обратите внимание на интересный, интересный такой разъездчик небольшой. Я его подчеркнул. Я вижу, что нуждается в нем, нуждается. Реализация маркетинга. Обязательно гляньте его в конце книги перед окончанием. Реализация маркетинга. Я вот там эту философию формирования, создания рынка подчеркнул, как что такое реклама, что такое пропаганда и что такое объявление. Фактически, они все три несут в себе одну, преследуют одну цель. Реализация. Но объявление это просто так, прочитал человек и все, на этом закончилось. Может без, даже при прочтении не сконтачивал он ни с тем, кто его это объявление повесил. Есть реклама. Реклама тоже преследует цель реализации. И пропаганда. Так вот реклама, я сказал, категорически в пчеловодстве говорят, тут нет рекламы пчелопродуктов. Никакой рекламы, забудьте слово реклама. Вы возьмите себя, поставьте на свое же место, когда вы просматриваете рекламу. Что она вызывает у человека, смотрящего рекламу? Кроме раздражения, абсолютно ничего. Понимаете? Поэтому, если вы будете предлагать, вот, давать рекламу, потратите деньги, но, но не даст того эффекта вам в плане реализации. А вот слово «пропаганда» она не несет. Это и объявление, и реклама в одном числе – но вы изначально, вот когда меня спрашивают про маточное молочко, я говорю, а кто вам порекомендовал? А вы знаете, что маточное молочко при аллергии, при обострении аллергии нельзя принимать? Вы знаете, что маточное молочко в сочетании с синтетическими гормональными нельзя принимать? Вы знаете, что гомогенат при ангине ни в коем случае, потому что гланды сразу в тиски и удушья. Кто об этом знает? Вы ни в какой литературе это не прочтете. И, и сразу клиент включает мозги, что я преследую как раз не цель своего кармана. Понимаете, когда я, когда я спросил, зачем он покупает, и сказал ему о возможных последствиях, вот тут уже совсем другое расположение к тебе, потенциального покупателя. Это забота о здоровье, и она сработает. Пускай мы почему-то думаем, если ты скажешь о негативе своей продукции, то значит все, автоматически поразбегается вся клиентура, и ты остался на нуле. Ничего подобного. Вот как раз вы вот почаще себя ставьте на ту сторону прилавка. Вот когда подходишь ты, видно сразу, если человек произвел эту продукцию, и что, если стоит спекулянт? Спекулянт будет перед тобой лизинку плясать такую, лишь бы продать. Ты сразу это вычислишь его, сразу сразу что это... И человек хочет продать. А вот когда ты подходишь человеку, он хочет, он, когда ты проникся его продукцией, и он начинает рассказывать, как у него производит, как он выращивает, ну все, это, это производитель. Все, тебя располагает взять эту продукцию. Поэтому мы сегодня продавцы, завтра покупатели. Вот должна быть вот такая, вот такая, такой расклад, чтобы мы почаще себя на ту сторону прилавка заносили и знали, что нужно для того, чтобы... Товар и продукция пользовалась спросом. Я работаю на внутренний рынок, поэтому оно может не всем быть интересно. Понимаете, в основном сейчас лишь бы быстрее произвести, скорее бы сплавить куда-нибудь и все. И уже думать на следующий сезон строить планы. Я работаю только на внутренний рынок. Спасибо за вот это очень интересное дополнение. Такое действительно оно правильное и действительно... Ну... Даже не требующие обсуждения. Очень хороший пример сказали по поводу вот, продавцов на рынке и подхода к пропаганде. Собственно говоря, мы тоже этим э, нашим выступлением, нашим этим собранием не стремимся что-то продать. Не стремимся просто продать ваши книги, собственно говоря. Мы занимаемся пропагандой знаний. А уже как люди могут применить эти знания, это другой вопрос. Как люди захотят проконсультироваться? Обратятся к вам, напишут, спросят в конце концов. Это очень приятно, что Владимир Егорович делится очень щедрыми э, знаниями. Он Действительно щедрая душа не скупится в своих выступлениях и отвечает буквально на каждый вопрос. И в своих выступлениях, в своих роликах на канале на YouTube. И вот читает, что люди написали, если это ну, нормальные, адекватные вопросы. Сейчас вопросы все задают и не всегда адекватные. Но если вопрос по сути, всегда обращайтесь на канал Владимира Егоровича, спрашивайте, консультируйтесь, задавайте вопросы, заинтересуйтесь продукцией, пишите, как добраться, как подъехать, захотите почитать книги, немножко приблизиться к знаниям, напрячь, так сказать, свои мозговые извилины и попробовать применить эти методы у себя в пчеловодстве, в своем пасечном хозяйстве. Обратитесь, и Владимир Егорович высылает эти книги сейчас по Украине, наложенным платежом или просто через новую почту. Вжик, там за три дня книжка долетает. Почитаете, подумайте. может быть, похвалите, может быть, поругаете. Все люди разные. по. Это уже реклама, кода. Виктор, это уже реклама. Да, тем не менее, это реклама знаний, потому что э, лучше меня достала, знаете, я реклама вот этих никотиновых Айкосов. Когда включаешь YouTube, тебе показывают айкос какой-то, что это покурить и подымить. Оказывается, еще это никотинчика немножко принять в себя. И это все показывают как без, совершенно безвредное такое занятие. Так лучше говорить о пчелах, о меде, о каких-то знаниях. А Люди прочитают о пчелах, о методах пчеловождения, подумают, посравнивают, поспрашивают других людей уже поэкспериментируют и попробуют вот эти методы творческого пчеловодства своими ручками потрогают своими ручками потрогают. А я всегда спрашиваю, есть ученик ученик спрашивает своего учителя, найдет, постучится, найдет телефон, позвонит, спросит. И очень при... какая реклама, если люди вас достают вопросами и по телефону и по по компьютеру вы на это тратите кучу времени по большому счету пропагандируя знания о пчеловодстве и о продуктах пчеловодства которые у вас там не здесь у вас не, не огромный завод понимаете который производит у вас очень скромная пасека на мой по моему убеждению а вот э, люди которые имеют по тысячи семей они не написали такие книги которые написали вы и не обсуждаете и не делитесь знаниями так что Давайте время от времени вот собираться, пропагандировать позитивный подход к жизни, не просто там покурить, а лучше ложечку меда скушаем. Побьем чаек в нашем собрании и другим предложим попить чайку с медком, качественным украинским медом или получить этот мед, и будь он в других со всех странах вокруг, которые нас слушают и понимают наше, э, на русском языке, применять методы Пчеловодство у себя на пчелохозяйстве. Спасибо большое, Владимир Егорович, за ваше участие, за ваши интересные рассказы. Всего не даже мы будем целый день рассказывать, потому что нюансов очень много. Поэтому я всем советую заходить по линку, которая есть внизу, на канал Владимира Егоровича, посетить его, так сказать. YouTube-канал, и посмотреть, вы найдете много интересных вопросов. И, кстати говоря, скажу, что книги Владимира Егоровича переведены уже на польский язык и на болгарский, по-моему, тоже. Одно издание выдержали на польском языке. Две, или даже уже два. Две, две, на, пер, две первые на польский, и сейчас переводятся две последние на польский. О, уже будет четыре книги, изданные на польском языке. И одна издана на болгарском языке. Поздравляю. И, конечно, поздравляю, что вы, вот вы вышла сейчас новая книга на украинском языке. Ну, обязан. Спасибо за участие. И спасибо всем, кто нас слушал и кто интересуется пчеловодством разными аспектами. Заходите на наши каналы. И будем стараться делиться знаниями и мотивировать людей. Тоже заниматься полезным делом, а не просто там покурить. Или там еще похуже, самогоноварением, как например. такой тоже рекламируют, тихий ужас сейчас, жизнь такая пошла. А пчеловодство – позитивный подход жизни. Но ну, мы не говорим про бизнес сейчас, мы говорим про технологии, про вот эти все сложности, про продукты пчеловодства. Надеемся, что если будет желание Владимира Егоровича и пожелание публики, встретимся еще раз, еще и еще в ближайшее время. Потому что зима, зимой можно немножко, так сказать, так как поактивнее пообщаться. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Владимир, Спасибо за приглашение. Свое слово. На путь у меня какое для всех пчеловодов. Я остаюсь на тех же позициях пожеланий по, поактивнее проявлять свою индивидуальность. Оно не обсуждается, вы понимаете, потому что мы, человек ценится своей индивидуальностью. Я вначале сказал наше общение и хочу закончить также этим изречением. К сожалению, нас запаковали в этот локдаун. Мы, мы редко сейчас общаемся вживую, поэтому дай бог, чтобы, чтобы как-то послабло послаблите жесткости, и мы воочию могли общаться вот по конференциям, потому что у меня каждый, вот представьте себе, на протяжении 10 лет, два раза в месяц лекции, не считая 5 минимум до 10 зарубежных, и сейчас два года под домашним арестом. Поэтому всем, пожалуйста, не болеть, подольше не стареть, и до следующих общений при желании. Может быть, даже, Владимир Егорович, у нас появится так сказать, такая возможность, мы с вами на английском языке проведем встречу, вы будете говорить нюансы своей технологии или мы подумаем какие-то темы. Я буду переводить параллельно на английский язык, будет расширение какой-то аудитории, так сказать, беседы, так сказать, на такие каверзные вопросы на английском языке позадают, расширим, так сказать, нашу публику. Еще от который... интереса публики, от интереса аудитории. Ну, наша русскоязычная, украинскоязычная, вот казахская, армянская грузинская аудитория, надеюсь, понимает, о чем мы говорим. И благодаря Ютубу мы всегда рады поделиться знаниями и энтузиазмом в пчеловодстве с нашими коллегами и начинающими и с опытом и очень уважаемыми, которые немножко стесняются выступать на Ютубе. Но мы так и не очень стесняемся. Будем стараться. Спасибо вам большое, Владимир Егорович. Спасибо Всем и вам спасибо. за приглашение. Всего Всем доброго. Спасибо за участие. До свидания.